Земля должна быть использована с целью увеличения общественного благосостояния. Участвовать в лагерных собраниях, демонстрациях. Земли нету, им делать больше нечего. И они разрослись примерно в 5 раз, буквально за 4 года, до я расскажу сегодня про движение бразильских крестьян так называемое MST это звучит как «Момиенто де Трампахадора Сантере» это, собственно, дело движения работников без земли оно появилось в Бразилии примерно в 50-е годы и существует до сих пор главной его целью, естественно, является распределение земли крестьянам, собственно которых ее нету они борются за аграрную реформу но постепенно из такого конкретно практического движение, оно превратилось в более политическое, социальное движение. То есть у них появилась товарищи, такая серьезная, суровая инфраструктура. А если развиваться, ну, в принципе, проблемы с землей в Бразилии были давно изначально, в принципе, распределение ресурсов в Бразилии одной из самых неравномерных в мире, наверное, практически, не знаю, как это но одно из самых. Но изначально все началось, естественно, с колонизации когда приехали португальцы там, в 16 веке, то есть все, как это назначено на трансплантации, э, они привезли с собой рабов и постепенно сдвигали местное население. Э, когда э, Базилия стала независимой, э, ничего принципиально не изменилось. Э, в общем, да, э, в общем местное население не провело землю, тем не менее. То есть в Раса тоже в мире, в 88 году, и э, рабам тоже землю не предоставили. Поэтому... Огромное количество населения, на тот момент, помню, это было около 80% бразильцев, были либо наверное работники, либо так называемыми арендаторами. Единственная разница составляла юг Бразилии, потому что в конце 19 века была интересована укрепление южных границ, и оно призывала, как бы мотивировало иммигрантов из Европы приезжать и устраивать маленькие фирмы. Поэтому там была небольшая, как бы такая культура мелкого хозяйства, отличная от другой Бразилии. И в своем роде это сыграет тоже... Дальнейшая роль возразились движения, потому что как раз-таки движение Новостей, и все крестьянские движения в Бразилии, они как раз-таки шли с юга, потому что там были вот, какие-то зачатки такой социальной структуры и, может быть, такая идентичность крестьян более сильная. А весь консерватизм он, как раз-таки был на севере, где была, как раз, ну, были все остальные колонии. Ну, в 30-х годах империя бразильская была военным альянсом, Империя пала, и во главе стал Варгас, он был, он ратовал за индустриализацию, то есть он развивал сильно центры, города, и большой приток населения пошел в как раз таки, ну, в сан пауло и вот в крупные индустриальные центры. Он был против вилитерской элиты, то у его другая совершенно, другой совершенно, как бы, сила, поэтому он так сильно, как бы, сильно вкладывался в новый рабочий класс, он выдавал даже некоторые формы про рабочий класс, например, там разрешил им сделать про союзы, но тем не менее э, сила земельных лиц все равно была достаточно большая, поэтому это не распространялось на сельскохозяйственных рабочих. То есть, их права вообще никак не интересовали, никого интересовало только рабочий класс. Так раз тогда в Бразилии появились первые вот эти вот, э, я не помню как они называются, которые, ну, слаймы вот эти вот вокруг городов появились, то что огромный приток населения, то есть получается 80% примерно за 50 лет. Это вот так вот пере, э, изменилось. То есть из 80% средоскорреского населения превратилось в 80% городского населения, потому что так сильно развивалась индустриализация. В 1945 году власть военно-режима пала, и становилась временная демократия, ограниченная демократия. И новая конституция, тоже была принята в 1946 году, она включала в себя положение о том, что земля должна быть использована с целью увеличения общественного благосостояния. То есть это как раз самое положение, которое в дальнейшем места использовала как главное такое вот юридическое обоснование своей деятельности. Тем не менее, в 1946 году никакая земельная реформа все еще не производилась в реальности, она была только на словах. Но уже в конце 50-х власть, власть была менее, может быть, уже как менее жесткая, и появились два движения. Одно было население страны. Более такое, самые-самые беднязкие крестьяне, она была достаточно агрессивна, у них был такой девиз э, «перераспределение земли по закону или силой». И э, другое движение было с юга, оно было более такое смешанное, э, под э, предводителем местного губернатора, э, оно, они просто тоже радовались за земельную реформу, но э, власть скоро сменила, что в первом году к власти пришел достаточно э, левосторонний президент, э, и он стал принимать какие-то законы за про земельную реформу, то есть он ничего реально особо не делал, но это выглядело так, как будто сейчас все изменится, сейчас Амельефон наконец произойдет, все было очень земли, поэтому эти такие радикальные движения немножко саниспали, и эти идеи были периты рабочей партией в Бразилии и католической церкви. Католическая церковь на самом деле играла достаточно активную роль все это время, потому что они, в принципе, пропагандировали выход из бедности своими силами, у них была достаточно серьезное левое течение внутри самой католической церкви, и вот они, собственно, у них было, наверное, больше всех ресурсов, то есть у ну, других как бы крестьянских движений не было возможности так как-то помогать. Вот, новое правительство... Ну, Гулард, вот, у него были хорошие желания, может быть, но, к сожалению, ничего не получилось, потому что консервативный конгресс сверг его и случился снова и на переворот, в году была, сменилась, и правительство снова радикально изменило свое отношение к земельной реформе. И на какое-то время, в принципе, земельный вопрос по газ. Все, что было интересно, это опять активная индустриализация, модернизация э, сельского хозяйства, они стали развиваться в сторону Амазонки, то есть там, где раньше жило в основном э, э, все еще исконное коренное население, э, там они как бы, стали вырубать оксидные джунгли, э, засеивать там, монокультуры, которые, в принципе, крестьянам ничего не давали, но как бы, вот, э, считалось, что давали много экономики страны. Так, развитие, в, общем, да, в конце 70-х годов военные диктатуры снова потому что они проводили достаточно такие неолиберальные реформы, они хотели торговать со всем миром, а как бы, мир не очень хотел торговать с военной диктатурой. Поэтому им пришлось сложить себя по полномочий, так сказать. И путем достаточно мирного такого переворота к власти пришел гражданский президент. Он тоже придерживался похожих неолиберальных взглядов. Но, тем не менее, появилась возможность для э, крестьянского движения, наконец, э, как-то расправить крылья. И в 70-х -70 годах уже появились первые, в основном они тоже были под крылом церкви, э, в основном тоже на юге, э, первые какие-то вот такие вот организации. Они тоже назывались как раз уже э, Движение Безземельных Крестьян. Э, и в 70 а, это в конце 70-х да. в 84 году э, состоялся первый национальный конгресс этих движений, где они приняли... Э, Приняли решение о создании национальной организации, в том числе они приняли э, необходимость отделиться от церкви и от коммунистической партии в Бразилии. То есть для них было очень важно сказать, что они именно борются за землю, они а не, не являются никакой политической силы. Они очень боялись зависеть от чего-то там решения. Они боялись, что изменится политика партии, изменится политика Ватикана и все, что-то, ну, и они не просто не хотели этого зависеть. В 1985 году пришел новый президент Сани, и он объявил о масштабной программе переработки перераспределения земли. Переработки земли. Инициатива была снова подавлена восстанием ну, противостоянием землевладельцев, но это привело к большой, к большой активизации как раз-таки земельных, проземельных крестьянских движений. МВС приняла тактику обширных и высокоорганизованных оккупаций по всей стране. То есть, что такое, по идее, оккупация? Они брали этот закон, то что если Земля не используется эффективно, значит Земля должна должна быть перераспределена. А на тот момент, к началу всех этого 2018 году, примерно половина земли была использована, практически не использовалась вообще. При том, что миллионы, сейчас я постараюсь статистику, так, 3% населения владело примерно тремя четвертями земли, и половина земли вообще не опрабатывалась. При этом было несколько, ну, много миллионов безработных крестьян. Поэтому у них было большое поле для работы, они, в принципе, достаточно легко могли находить места, куда они могли заселяться. Они заселялись-то, их оттуда выгоняли, порой насильственно, порой не очень, и они разбивали лагерь придорожный и откатывались уезжать куда-то. То есть они просто общественное место месте занимали какой-то лагерь, начали там жить и требовали, чтобы государство их пере, ну, куда-то переселило. В основном, конечно, их пытались переселять в незаселенные ранние земли, куда-нибудь на Амазонку, где там нет ни инфраструктуры, ни, ну, ничего, в принципе, ничего еще. То есть это практически невозможно, на самом деле, крестьянину без какого-то изначального вложения построить э, хозяйство. Поэтому многие уезжали, из, ну, это немножко, конечно, привело к такому спаду активности, э, но многие вернулись, многие, естественно, отказались уехать тоже, поэтому, в принципе, к середине 90-х движение разошлось очень сильно. И э, за пределы Южного региона достигла масштабов, которых раньше не было, до 60-х годов. Э, оно стало превратить уже в настоящую полноценную сортимизованную структуру, э, с сильным чувством коллективности, общности э, и, в общем, влияние катарической церкви э, поугасло уже. Э, к власти, в 1905 классе пришел Кордоза, э, он как раз придерживался реберальных взглядов, и э, при нем как бы... МСД, ну, МСД и другие крестьянские движения почувствовали, что они могут более активно более выступать, активно и они разрослись примерно в пять раз буквально за четыре года, с 95 -го по 99. -й. Но вскоре когда-то поняли, что все-таки он все-таки тоже хочет придерживаться либеральных позиций, несмотря на то, что он был изначально выходцем коммунистической партии. Вот. И здоровый срок достаточно так сурово подавил стал подавать МСТ, и они снова как бы скрутились. То есть, в принципе, вся вот эта вот история борьбы за землю, это вот такая вот шаг вперед, два назад. Так. Ну, в конце 90-х МСТ уже стали как бы такую более радикальную политику, они стали проводить больше марша, они стали занимать не только, не используя землю, но также и государственные здания, они стали занимать даже... Там, они разгромили несколько лабораторий агрокультурных, потому что они верили, что э, это как бы, приводит так называемая, «зеленая революция», к так называемой зеленой революции, которая в Бразилии, но в принципе в это время по всему миру. То есть такая сильная модернизация агрокультуры, она как бы для них кладах, была просто такой вот убийством крестьян, потому что земли нету, им делать больше нечего, а и полей как бы тоже нет, они будут использовать теперь только ради вот, огромных операций. В общем, к 2003 году к власти пришел Лула Сильва, то есть это первый такой активный кандидат, которого поддерживал МСТ. Но, в принципе, ничего принципиально не изменилось. То есть он действительно начал расселять тоже людей. Рассел считается примерно сколько-то 10 100 тысяч семей. Но МСТ примерно, 100, на этот момент, тем не менее, где-то 150 тысяч семей тоже жили в оккупированных землях и при придорожных лагерях. То есть эм, просто проблема статистика в том, что они все считают ее по-разному, и эм, они считают порой два раза одних и же людей, и они не считают, не разделяют тех, кого они переселяют на оккупированные земли, те, кого они переселяют просто какие-то новые земли, которые как бы так называемая колонизация ну, на территории своей же страны, но которые раньше не были использованы. Эм, в общем-то эм, вот так вот история востока по сей день, в принципе, в таком же ключе и продолжается, э, то есть с приходом э, нового. Ну, все стало только хуже, потому что сейчас они практически уже объявлены незаконной организацией, и... но тем не менее 200 тысяч семей все еще живут, и у них есть там, свои школы, то есть, ну, -то дальше, а, ну, в общем, да, цель движения никогда не ограничивалась ограниченной формой, а, они также пытались достичь социализма, а, не, не только потому, что это была как вера лидера организации, а потому что а, просто они понимали, что невозможно достичь фундаментальной ограниченной формы, а, не изменив что-то в структуре страны. Поэтому с первых лет оккупации стали центральной тактикой. Так, постепенно стала формироваться общепринятая лагерная дисциплина. То есть они были достаточно жесткие в том, как они относились и что они требовали от своих участников. Участники лагерей должны были участвовать в ежедневном обеспечении хозяйства, они должны были там, рыть туалеты, организовать патрули, участвовать в лагерных собраниях, демонстрациях. И если они это не делали, они вполне могли быть изгнаны из лагерей. Лагеря стали по сути тоже местом для политической пропаганды, активисты считали важной работой со знанием поселенцев, объяснять им политические взгляды и в целом пытаться расширить мотивацию и э, культивировать верность к перспективам именно МСТ. Но идея заключалась в том, чтобы усилить их решимость, приверженность и чтобы просто их не так легко было чем-то другим переманить каким-то вещанием. Эм. Ну и также, конечно, трудности и прямой конфликт с государством, которые котором уже были вовлечены, находясь на деклагерях, они просто как бы подготовили плодородную почву для того, чтобы с ней можно было как-то работать. К концу 80-х годов в МСТ образовалась национальная структура руководства, включающаяся два института. То есть у них было широкое политическое решение, принималось национальной координацией, состоящей из двух представителей от каждого штата и меньшего органа национальной дирекции, отвечающей за повседневное управление. Его члены, члены национальной координации, выбирались на основании компетенции, Um, и на, ну, на практике это было ключевого органа, который принимал решения. Uh, также ну, в регионах, где было больше представителей инвестраторов, тоже были свои местные региональные uh, координации, где-то даже координарные дирекции. Um, Но ну, постепенно, то есть чем больше борьба uh, uh, усиливалась, тем больше решения принимались все-таки сверху, uh, а не как бы, на горизонтальном уровне. Mm. То есть дополнение тоже устраивали э, секторы для решения их конкретных проблем, Там финансовые вопросы, э, гендерные вопросы, производства в э, поселениях э, и международные отношения. И тоже. То есть как бы, они постепенно увеличивали и усложняли свою социальную структуру. Эм, руководство, тем не менее, на всех уровнях было коллективным. Эм, они ну, они принимались голосованием, но не было такого формального голосования, закрытого лично голосов. в основном это был больший консенсус, э, особенно для важных решений, поэтому очень легко было... В принципе, все равно были такие яркие косметические лидеры, которые достаточно легко влияли на решение и на, в принципе, позицию политику движения. Ну вот, а да, в конце 80-х все постепенно письменнотализовывалось. Они пытались таким образом усилить давление на власть, координируя свои инициативы. Вот, да. Ну, пытаясь оделить элкарической церкви, тоже они очень активно развивали своих как бы активистов, своей структуры, то есть у них были, в принципе, в основном, конечно, они пытались, чтобы это были выходцы из поселений, но они во многом были неграмотные, и поэтому очень сложно было их продвинуть в лидерство, но поэтому в основном это, конечно, были южане, которые хотя бы, к минимуму, умели читать и писать, заканчивали какие-то школы. Изначально они просто тренировали их в лагерях, но потом у них был тоже национальные, несколько национальных институтов, которые выглядели как несколько месячные курсы для таких молодых лидеров МСТ. Они туда приглашались на несколько месяцев, они там жили, вместе там работали, и слушали курсы по там, идеологии, лидерству, самодисциплине. Они пытались как научиться меньше, быть менее индивидуалистичными, постарались повысить их сознание. Но они тоже очень много учили про социализм, то есть у них там висели портреты Ленина, как бы, и, и мало того, поэтому как бы не такая атмосфера. Вот. Ну... В целом, постепенно, как только движение развивалось, э, все больше и больше э, местных лидеров приходило из как раз внутри движения, и меньше было э, предыдущих лидеров из церковного, из католической церкви. Но ну, эта стратегия, на самом деле, обучение часто критиковалась, потому что считалось, что они просто вдавливают э, идеи, которые придуманы сверху, и делают таких вот э, как бы небольших роботов, э, которые вот, приходят к себе на места и начинают как бы... То есть, в принципе, в каком-то смысле это противоречило изначально вообще идее МСС, что крестьяне просто объединяются, чтобы получить землю, поэтому... Но, тем не менее, это помогало в том плане, что практически не было никаких идеологических расколов движений. Материальные ресурсы, то есть они старались... Они старались, конечно, изначально получить материальные ресурсы из своих движений, но в лагерях практически, естественно, ни у кого ничего не было. В поселениях... Что-то если было, это было в основном основано на кредитах, которые выдавались государством. С То есть в какой-то момент они э, получили у государства такую кредитную поддержку под низкий, под низкий процент, и они как бы ну, так полно навязывали поселенцам отдавать один процент из этого кредита. Потом этот процент постепенно вырос вплоть до 5%. процентов. То есть ну как навязывали, э, они были не обязаны это делать, но опять же, если они этого не делали, систематически они подвергались астракизму, и в общем, в принципе, ничего хорошего их не также, конечно, МСТ получал огромную поддержку от там, Международных НКО уже как бы, через там, 10 лет существования, они стали достаточно известны, они получали также сильную поддержку от церкви, э и от, э ну, от коммунистической партии, в они ходили, они все равно с ними сотрудничали и, в принципе, получали от них, э ну, во многом, просто даже была инфраструктура, офисы, там автобусы, какие-то такие вещи, но все равно это было достаточно важно. Они пытались, так как у них не было уже церковной идентичности, они пытались развивать свою какую-то внутреннюю собственную идентичность, и они как бы придумали такую идею мистики. Эм, на практике это была такая смешанная, абстрактная идея дружбы, солидарности, общности. Эм, и выглядела это как бы как эм, такая политизированная, пол католическая, христианская такая идея. Эм, Во-первых, все их собрания проводились, они считали, что это должно быть такое сухое бюрократическое мероприятие, что должно выглядеть как праздник, поэтому организовывался комитет, который которые придумали церемонию открытия, церемонию закрытия, они плакаты, пели песни. В общем, радовались жизни по-разному. Вот. Где они брали людей? В основном, изначально, это были, конечно, потомки мелких фермеров с юга. И, в принципе, потомки фермеров, потеряли землю, но потом, постепенно, когда движение разрасталось, туда... Добавились немного северян, но вот с севером было сложнее, потому что там были свои движения, и они не очень активно на самом деле вступали в МСТ, потому что им был не очень близок коллективизм. И ну, там тоже были, естественно, группы, но не так сильно. И очень много потом появилось людей из городов, потому что они тоже, по сути дела, были отчасти либо потомками безземельных крестьян, ну, либо они были вынуждены просто ехать в город, чтобы искать работу, ну и в целом они работали бедроками, и они просто были самый такой вот бедняцкий класс, который просто было очень легко привлечь в свою сторону. И там же, опять же, было легко агитировать, потому что там не было влияния землевладельцев. Они могли как-то от этого уйти. Так. А... Еще расскажу про коллективизацию. МСТ, в принципе, как я уже напоминала, были про коллективизацию, они хотели, как бы для них, поселения, и структура поселения была очень важна. И они как бы хотели этим показать, что вот это вот так вот будет, если вы все как бы, к нам присоединитесь, вот так это будет выглядеть, идеальное поселение. Поэтому изначально, ну вот, в 80-х, в конце 80-х, они очень продвигали именно структуру коллективизации, полу, ну как насильственно, но то есть они приходили там в те же самые лагеря придорожные и говорили, вот там выберите себе семьи, с которыми вы будете жить коллектив, коллективно. То есть они хотели, чтобы все проволоки совместно, чтобы люди просто получали какую-то зарплату, там совместно все закупали. То есть такой как бы вариант. Но это не очень хорошо сработало, потому что это отвергло многих людей. И, ну, опять же, особенно северян, потому что ноги было больше какой-то склонности к такому образу жизни, но. И пришлось все-таки переключиться на какую-то полуколлективную систему, общие закупки. Но в какой-то момент у них было примерно 20 или 30 э, сейчас, э, региональных коллективов и э, э, несколько десятков, по-моему, тоже. Вот. Ну и еще э, образование для МСТ в принципе, было очень важной э, частью. Это из ключевых таких э, идей, поэтому э, они развивали, например, Кристианский институт, э, и э, разные агроэкологические школы, у них примерно есть 12 агроэкологических школ по всей стране, и э, также крестьянский институт, который учит э, технологии такого как бы, крестьянства с точки зрения именно вот, э, экологичности, но при этом как бы, то есть, это идея того, что ты меньше вкладываешь, меньше закупаешь техники, но при этом ты как бы используешь больше опыт, какой-то вот такой старинный подход, но э, вот, с научной тоже примесью. А, ну, это отчасти. От нежелания зависеть на, от влияний вливания государства, но и отчасти просто потому, что первые поселения, естественно, были очень бедны, у них просто не было возможности закупать технику, поэтому приходилось как-то вот находить способ, поэтому это так вот как сказать, они как бы просто решили, может быть, встроили такую вот реальность, свою идеологию немножко. Также существует огромное количество школ, мы стоит, сейчас это существует уже около двух тысяч потому что они, в принципе, пытаются реформировать э, систему образования. Э, это не совсем э, независимо от государственной школы, потому что учителя все равно получает лицензию государственную, то есть они просто как-то вот э, добились того, что э, они могут эти школы сдержать. Э, разница в чем? Ну, э, в том, что, во-первых, как бы они пытаются как можно больше привязать материал, который предпочитается к реальности крестьянской жизни. То есть если это математика, это математика крестьянского хозяйства, мы считаем количество там, Урожай и все такое. Если это биология, это биология там, всех животных, которые мы можем видеть. география, там соответственно, тоже региональная. Отличие еще в том, что физический труд является частью образования, то есть они, опять же, естественно, все вместе идут хозяйство школьное, как это уже ну, везде, в принципе, так существует. Но это считается, что физический труд не просто, что ты должен делать то, что так приходится, а потому что это, это часть его образования. Также у них есть, что интересно, другая немножко система распределения ресурсов. То есть у них есть какие-то вот ученические советы, и если нужно понять, как распределить бюджет, собирается группа там, финансовый совет, например, 10-12 школьников, то есть сидят и обсуждают, как бы, что купить с теми деньгами, которые им предоставлены. И также у них нет оценок, у них есть как бы, общие собрания, и сидят ученики, учитель как бы, публично всем дают фидбэк. Как-то другие ученики это комментируют, ученик сам комментирует, в конце время, время доходит до учителя, и ученики тоже дают вот, учителю фидбэк. А, то есть, ну, как показала практика, не все очень справляются, многие вот, уходят, но многим очень нравится. Вот сейчас, да, вот сейчас эти школы, вот, как раз вот не очень понятно, что с ними будет, то что вот, может быть, их закроют. Это, в принципе, их называют рассадниками диктатуры, и МСТ, в принципе, считают сейчас незаконными, потому что они тоже проходят старизм они там mm -hmm. упоминают Маркса, и поэтому это вот нехорошо делать. Поэтому. Mm -hmm. <laughs> вот. Так что сейчас ситуация с МСЛ достаточно грустная, не очень понятно, что будет дальше. С одной стороны, они действительно сильная, мощная организация с огромной международной поддержкой, поэтому я не думаю, что их так легко забить, но тем не менее, правительство, конечно, очень они против них настроено, и ну, не понятно, что будет. Вот, на самом деле, в такой нозе. <laughs> Закончим. Какие-то есть мысли, идеи, вопросы?